Акции послали нахер, крипта послала нахер, дивиденды послали нахер и банковские вклады, по сути, послали нахер тоже. Всем привет, с вами Макс Репьев и давно у нас не было формата бложика про Сочи. Я думаю, что самое время начать, потому что конкретные объекты уже немножко скучно смотреть. Вот заодно и посмотрим, насколько это вам интересно. И значит, сегодня я хочу показать вам одну квартиру, поразмышлять, показать, сколько людей приехало в Сочи, постоять в пробке, показать новый проект и... И еще что-нибудь И значит первый челлендж, с которым мы с вами столкнемся Это выбор техники Значит есть мопед, недавно я его купил Еще не знаю, рассказывал, не рассказывал И есть мотоцикл и вот я, собственно, выбираю, на чем поехать. Этот как бы медленнее, но соточку он идет, этот быстрее, но громче. Этот маневреннее, этот менее маневреннее. Но на этом можно быстрее доехать, но в междуряде будет сложнее. Все равно, мне кажется, что на этом будет комфортнее. Много людей приехало в Сочи, это даже чувствуется по парковке, потому что вот там машину у нас никто не ставил никогда. Ну и вы сейчас это все по пробке видите. Благо, погода хорошая, тачку можно не использовать и с комфортом ехать на мотоцикле. У меня есть вот такое приспособление И мы его сейчас с вами Вот так вот Ну и еще, как вы поняли, у нас Есть проблема с парковкой мопедов Потому что их все больше и больше становится Так да, как летом комфортнее именно на них ездить Поэтому у нас вот появился человек Который меня заставляет А здесь вот как вы видите Уже все плотничком, плотничком, плотничком Плюс куча велосипедов На которых никто никогда не ездит Если так вот подойти То у них у всех колеса Спущены Вот такие вот у нас тут Велосипедеры значит у единственного надутые Ладно в общем, двигаем с вами Вадлер. Посмотрите, что за объект. Посмотрите обстановку, атмосферу. Сейчас соседи ахнут. Смотрите как. В общем, вы видели, какая атмосфера летняя в Сочи, поэтому если вы сюда приезжаете, то лучше вам это делать без машины. Как минимум, вы можете воспользоваться каршерингом, пробок будет меньше. Но и это еще один показатель того, что в Сочи народ едет просто в огромном количестве, потому что это город внутри страны, не нужно пересекать границы, а как вы знаете, по статистике, 96% россиян не имеет загранпаспорта, поэтому в нее как было выгодно, так и остается вкладываться. А сейчас мы посмотрим с вами голубые дали. Приехал я сюда для того, чтобы показать вам квартиру. Потом мы поедем с вами где-нибудь позавтракаем, а после этого поразмышляем. В общем, план таков. А это, Виктор, в цыганских очках. С деревянной еще этой у тебя здесь. С деревянной правой. Стиль просто. Витя у нас руководитель отдела продаж, чтобы вы знали. Это самый главный человек по отслеживанию CRM. У него даже есть прозвище: Витя, Витя CRM, да. В общем, приехали в голубые дали. Сейчас посмотрим, здесь квартиру. Вот сама квартира. Площадь у нее общая 90 квадратных метров. И она действительно очень хорошо подойдет для ПМЖ. Сначала мы посмотрим вообще, какие виды с ней открываются, так в целом, концепция, а потом уже будем детально рассматривать. Вид очень неплохой вот смотрите сейчас самолет садится то есть всегда можно выйти на балкон и куда-то свой взор окинуть видно значит на стадион фишт большой ледовый дворец но самолет конечно очень красиво заходит и вот здесь аэропорт то есть можно здесь с биноклем смотреть вообще что происходит вокруг вас плюс прямой вид на горы снежные вершины зимой и зеленые вершины летом когда конечно они находятся не в дымке блин причем самолет то ведь большой какой-то садится очередную порцию туристов привез. Это Аэрофлот, какой-то 767, наверное. Вот. Здесь, значит, есть вот такой балкон, на котором вы можете смотреть, за тем, что происходит там. Плюс самого балкона всегда можно дойти до холодильника, где у вас находится винишка, аккуратненько вас ожидая здесь, и вы вышли, налили, вместе с женой сели и обсудили семейные вопросы. Вот с таким вот видом. Опять же, человеческий глаз это все видит совсем по-другому, но знаете, что камера у нас сужает пространство. Значит, мы с вами перешли в зону самой кухни. Выглядит она вот так здесь вот такого формата кухня она конечно небольшая но тем не менее все абсолютно все что нужно в ней есть холодильник духовая варочная поверхность микроволновка и самое главное обеденная зона вообще сама по себе квартира рассчитана ну наверное максимум на троих четырех людей здесь два санузла еще в мастер-спальне тоже будет сейчас вы это все увидите значит основной санузел выглядит у нас вот так здесь спряталась у нас э, стиральная машина здесь умывальник здесь раковина там все вот остальные туалетные принадлежности. Идем с вами далее. И оказываемся вот в такой спальне. Ее на самом деле можно переформировать и сюда поставить в спальную кровать. На сегодняшний день здесь стоит такой диван. Можно его и оставить, он раскладывается, никакой проблемы нет. Но если вы хотите сделать именно основную какую-то детскую спальню, то все-таки двуспальная кровать сюда будет более актуальна. На сегодняшний день она выглядит такой, как более гостевой спальней. Но тут уже на вкус и цвет. Хотите? Сделайте. Телевизор висит. В общем, места хранения есть. Это основная зона прихожки. Здесь у нас, как видите, огромное количество обуви. И есть еще вот такая гардеробная часть при самой прихожке. То есть здесь можно повесить все ваши пальто-куртки, Сюда еще какие-то вещи тоже можно сложить А эта зона уже основной Хозяйской спальни Кстати, здесь не доделано немножко И сделано это специально Изначально здесь по проекту была гардеробная Но ее не сделали На самом деле сюда прям просится шкаф-купе Просто Тут даже, по-моему, закладные есть По-моему, да Но это не точно Просится просто модульная гардеробная Со слайд-дверями, зеркалами И добавится у вас еще одна зона хранения Здесь есть еще один вот такой балкон Выглядит он вот так. Вид у нас открывается также на горы, на все. И пойдемте теперь посмотрим основную мастер-спальню. Выглядит она вот так. Она самого большого размера здесь. И здесь есть место, где поработать. Есть место, где поспать. И есть место, где поспать маленькому. И самое главное, что есть еще собственный санузел. То есть не надо преодолевать такое огромное расстояние, чтобы дойти до того санузла. Санузел полноразмерный, полностью функциональный, душевая кабина, унитаз с раковиной, то есть все необходимые части здесь можно совершить. Вот эта квартира на сегодняшний день стоит 25 миллионов рублей, и здесь есть еще один очень большой плюс, который на рынке недвижимости Сочи имеет весомую роль. Это полная стоимость в договоре. Любую ипотеку вы Сможете оформить, если хотите ее приобрести Квартиру посмотрели, теперь давайте поговорим Для кого это все подойдет Во-первых, здесь находятся у нас две школы и один садик До пляжа идти, если быстрым шагом 10 минут Средним шагом 15 минут И медленным шагом, если вы с маленьким ребенком Который везде останавливается, считает голубей Будете идти примерно 20 минут Также здесь рядом находится вокзал Адлера И если, например, вы рассматриваете эту квартиру С точки зрения отдыха или еще чего-нибудь То здесь очень хорошая транспортная доступность как минимум, мне нужно из Сочи отстоять пробку, которую мы с вами отстояли, пока ехали сюда. То есть вы спокойно приходите на этот вокзал, и если нужно, доехали на Ласточки до Сочи, их очень много теперь ходит, и на Ласточки можете доехать до Красной Поляны. Ну и точно так же можете доехать на машине до Красной Поляны, благо в пробках тут уже стоять ну, там совсем чуть-чуть нужно будет. Но все-таки эту квартиру нужно рассматривать именно для ПМЖ, потому что она полноценная, для семьи подходит, готовая к проживанию. И здесь, как вы видите, все укомплектовано. Еще раз можно с вами пройтись, но она реально очень приятная. По цветовым решениям все как бы здесь сделано хорошо. На самом деле, вот сюда можно сделать еще такую задвижку и вот сюда унести зону кабинета, если в этом есть необходимость. И у вас будет отдельная изолированная спальня. Причем кабинет будет с балконом. Ну, как бы такое, как решение. В принципе, почему бы и нет. В общем, на сегодняшний день стоит 25 миллионов. Если интересно, она есть у нас на сайте RepayPro, также она есть у нас в Телеграме, есть она во всех доступных ресурсах. Можете посмотреть. И если вы интересуетесь недвижимостью в Сочи, то наши менеджеры готовы выйти с вами на видеосвязь и показать это вам все вот более детально. Ну, а если вы уже приехали в Сочи и интересуетесь недвижимостью в Сочи, то точно так же наши менеджеры могут встретиться с вами, встретить вас в аэропорту и после этого уже проехать по объектам, вы это посмотрите все живое. В общем, объект неплохой, по очень адекватной цене на сегодняшний день. Хорошая квартира для ПМЖ с полной стоимостью, все ипотеки проходят. В общем, место интересно, звоните, пишите. Я сейчас ее быстренько сниму здесь для нашего телеграм-канала потому что туда все выходит сильно быстрее, чем это выходит на YouTube, так как на YouTube все еще смонтировать нужно. А вот в Telegram это все залетает прям сразу. Поэтому, если, господа, интересуетесь какой-то недвижимостью и так, чтобы это было срочно и оперативную информацию получать, то вот подпишитесь, ссылки также указаны внизу. В общем, быстренько сейчас все это снимаю и двигаем дальше рассуждать к морюшку. Сейчас мы с вами едем в высоту, хлопляем там вкусную булочку с облепихой кофе выйдем на море немножко порассуждаем а потом поедем в офис ребятам дадим небольшую лекцию продумаем и они попросили меня рассказать им по карте как это все будет вы выглядеть. я еще хотел сегодня показать вам новый проект который в центре сочи есть я думаю что успею выдели время я все равно вам покажу ну что поехали Если вы вдруг вообще первый раз смотрите этот канал и вдруг заинтересовались вопросом, что это за мощный красавец и как он называется, так вот, это Yamaha Warrior, кстати, 2004 -го, по -моему, года выпуска, 1,7 у него объем, порядка 105 лошадиных сил, на самом деле очень уверенная техника, и это как бы Чопер, но и не совсем Чопер. Как бы он такой спортивный, с вот таким вот баллоном. А, тут на самом деле очень много комплектующих от Yamaha R1. От той самой спортивной. Короче, я от него кайфую максимально. Это у меня второй мотоцикл именно вот такого формата. Первый у меня сначала был 400-кубовый. Он меня быстро наскушал, потому что он вообще и в горку плохо тянет. А это просто очень крутая штука. Вот. И лайфхак для мотоциклистов. Если вы вдруг не видели и постоянно ходите со шлемом, то просто покупаете вот такой вот кодовый замочек. За руль его цепляете и за бороду шлема. И можно идти со свободными руками гулять куда хочешь, не нужно искать с собой шлем. То есть ты теперь просто свободный человек, как будто ты вот на машине приехал и так пришел. Вот, идем сейчас с вами в высоту, за булочкой, за кофе и на море порассуждаем короче. Булочная находится на высоте, такой ресторан Новикова и у них здесь пристройка, такая, называется булочная. Вот мы сюда сейчас с вами зайдем очень крутые булочки с облепихой, с фейхуа, и на самом деле очень много различных пирогов. И ты выходишь, и вот такое море у тебя здесь открывается. Заходим сюда. Здесь вот какие-то грушовые, сливовые, яблочные пироги, с вишней и так далее. А я вот люблю с облепихой. А можно мне, пожалуйста, с облепихой и капучино один? Вот. Да, капучино среднем. И пойдем на море с вами. Еще здесь можно встретить достаточно симпатичный курортниц. Поэтому если хотите познакомиться, то можете сюда прийти. Здесь очень много приятных девчонок захаживает. Ну ладно, неинтересно. Точнее интересно, но не сейчас. Но давайте оценим, сколько у нас курортников на сегодняшний день в Сочи. А на самом деле, сюда, когда приходишь на закате, здесь народу просто тьма. И все почему-то гуляют по набережной. Тут на вертолете, вот, видимо, заказал прогулку себе. Ну а сейчас, как вы видите, по сути время 12.09, полдень, да? очень много людей, кто загорает, причем здесь есть пляж вот такой песчаный, по-моему относится к Риксосу, не знаю, кстати платно или бесплатный, я никогда не ходил а, но есть галечный пляж то есть можно просто прийти со своим полотенчиком как вот сделали профессиональные загоравщицы и значит есть люди которые арендуют лежаки те, которые ценят комфорт, уют и в общем, все остальное, а я значит вот здесь вот присоседился, потому что туда просто если пойдешь, там конечно хорошо и красиво, но негде присесть, а здесь есть вот такая поставочку поставочка можно кофе поставить и порассуждать но хотя вам наверное все-таки будет интереснее если я пойду туда и сяду там и вот я наверное, так и сделаю. пойдемте вот она непринужденная жизнь владельца агентства недвижимости когда ты сидишь на море и как по мнению подписчиков денежки идут тебе в карман люди в дубае работают в турции работает в сочи работает а ты сидишь вот кайфуешь и булочку ешь ну эта картинка такая складывается как минимум со стороны да Булочки действительно отменные. Очень классные, всем рекомендую. Естественно, в том, что работа чуть-чуть сложнее. Я никого переубеждать не буду. Тем, кто меня знает лично, прекрасно знает, что я делаю и как много. Вот, порассуждать, значит, я сегодня хотел с вами на тему, куда вообще вкладываться и где на сегодняшний день гарантии, если мы вообще с вами берем рынок, просто куда пристроить деньги. Не обязательно недвижка, например, те же акции, там, крипта и... И какие-то, может, машины, там, ценные бумаги и так далее Так как вы знаете, на сегодняшний день на рынке вообще происходит неразбериха И акции нам всем сказали, типа, чуваки, давайте, до свидания Как вы знаете, что на сегодняшний день все обвалилось, крипта обвалилась И даже те ребята, которые вложились в Газпром не так давно, чтобы получить рекордные дивиденды Потому что газ на сегодняшний день, это, наверное, номер один ресурс, который продает Россия Газпром сказал, ребята, в этом году, значит, мы вам не дадим никаких дивидендов да, это было очень забавно, конечно, но, тем не менее, я, кстати, успел «Газпром» продать буквально за три дня до того момента, как акции как они объявили о том, что дивиденды они выплачивать не будут. Также на сегодняшний день заканчивается история с 20% депозитными вкладами, и на сегодняшний день что-то никто не хочет предлагать вклады под больше процент, потому что банкам это просто невыгодно. Тогда они простимулировали экономику, а на сегодняшний день как бы все уже окей, так немножко перестарались, и мы это с вами видим по курсу доллара. С одной стороны, конечно, курс доллара именно вот такой, он очень крутой, потому что мы с вами можем купить недвижимость там за границей, для нас теперь это дешевле. С другой стороны, для экономики страны это очень плохо, потому что бюджетники страдают, и сам по себе бюджет изначально был написан под 75 рублей по доллару, а на сегодняшний день, как вы знаете, он стоит сильно ниже, и это с одной стороны опять же круто, с другой стороны не очень. И я думаю, что мы увидим с вами кризисные отношения вообще в принципе мировые, они как бы уже начинаются, но тем не менее вопрос, где сохранить деньги, все-таки остается. И это как ни крути недвижка. Потому что есть моменты, когда людям замораживают вклады, они не могут оттуда вытащить деньги, хотя именно там они сохраняли. Есть люди, которые сохраняли деньги в акциях, и вы сами знаете, как акции с ними поступили. Есть люди, которые вкладывали в дивидендные акции для того, чтобы иметь условную долю в компании, того же самого Газпрома и Газпрома выплатить дивиденды на основании ну вот, акционерского вот этого входа. Но, как вы увидели, что все тоже не так просто и могут дивиденды вам не выплатить, хоть они и будут рекордные. Но потом, конечно, последовали падения акций и так далее. С криптой та же самая интересная история произошла. Много говорили, что биткоин сейчас будет стоить сотку. На сегодняшний день, как вы видите, сотку он не стоит. Эфир все то же самое. И мы на самом деле также раньше майнили, но в крипте деньги уже давно не держат. И на сегодняшний день мы с вами наблюдаем такую интересную картину, что реально недвижка осталась единственным таким инструментом, который реально помогает сохранить вам деньги. Да, ее невозможно продать день в день ее невозможно продать за рыночную, я имею в виду цену день в день. То есть вам, если нужны будут срочно деньги, то вы должны будете недвижку продать сильно быстрее, если это вам надо будет день в день. Но тем не менее, как актив, который сохраняет ваши деньги там, в какой-то долгосрочной перспективе, если вам не нужно будет вытаскивать деньги день в день, ну или хотя бы неделю в неделю, то вы всегда их можете сохранить, а то даже и приумножить. По крайней мере, недвижка всегда обгоняет инфляцию. И это очень важно. Безусловно, вообще в недвижке, как и в принципе во всей мировой экономике, есть недооцененные переоцененные рыночные товары. И здесь нужно очень хорошо разбираться в том, что вообще покупать. И на сегодняшний день в Сочи, к сожалению, очень много переоцененных объектов, но есть и действительно достойные, которые можно приобрести. Мы сейчас вообще не говорим про какое-то инвестирование, что здесь можно заработать там золотые горы и так далее и тому подобное. Это на сегодняшний день не про этот рынок, можно рассмотреть другие, но если интересно, напишите, мы вам расскажем. А здесь мы говорим с вами про именно инвестиции в сохранение вашего как бы вы ни говорили, что на сегодняшний день можно купить на Бали виллу, в Турции, в Дубае, все это можно купить дешевле, но далеко не каждый человек вообще в России а, может позволить себе купить заграничную недвижимость, и даже не из-за денег. Вопрос из-за собственных опасений того, что этого может не быть. Закроют въезды, выезды, но, к сожалению, люди у нас боятся. И как показывает вообще статистика, то 96% россиян не имеет загранпаспорта вообще. О какой заграничной недвижимости можно говорить? Также огромное количество невыездных людей, которые либо в органах, либо еще где-нибудь, либо просто не могут выехать, либо не хотят, также приобретают недвижимость вот где-то таких местах, где мы сейчас, в принципе, и находимся. И Сочи на сегодняшний день, он как был пять лет назад, так и на сегодняшний день остается хорошей колыбелью для сохранения денежных средств ваших, потому что сюда едет вся Россия и, как вы видите, по пляжам, она действительно сюда вся едет. Это даже еще не сезон. Я бы не сказал, что вода прям сильно прогрелась, но тем не менее люди сюда приехали, потому что Европа закрыта, многие направления закрыты, самолеты очень мало на сегодняшний день куда летают. Сочи остался, и он остается интересным, потому что сюда можно прилететь со всей страны, и самое главное можно приехать на машине. Ну вот вы видели, сколько народу сегодня приехало сюда. Поэтому сам по себе рынок недвижки именно в Сочи, он помогает вам сохранить деньги в капитале, в эквиваленте самое главное, того, сколько не. На сегодняшний день стоит. Акции послали нахер, крипта послала нахер, дивиденды послали нахер и банковские вклады, по сути, послали нахер тоже. Одна недвижка только нахер не посылает и она вот как есть, так и есть. Как продавалась, так и продается. Народ как сохранял мне деньги и получал пассив, так и получает. И ничего с ней сделать нельзя. И в принципе здесь можно провести аналогию с Кераном, наверное, потому что мы отчасти, может, в такой же ситуации на сегодняшний день экономической находимся. Я не говорю, что она в точности, просто на мой взгляд, она почему-то, мне кажется, похожа. Там недвижка очень ценится. Там, во-первых, страна тоже может покупать акции только внутренних компаний. Вот мы, в принципе, сейчас с вами тоже... И недвижка у них является активом, она очень дорогая, и она сохраняет деньги лучше, чем банковская система, и все. Ну, на сегодняшний день мы с вами видим, как все происходит. Поэтому недвижка, недвижка, еще раз недвижка, она вас спасает. Поэтому на сегодняшний день, если у вас есть средства, которые вы вложили по 20%, либо они у вас просто остались, либо вы что-то продали, получили наследство, даже не думайте. Покупайте квартиру. Не обязательно в Сочи. Вы можете купить в Москве, в Питере, самое главное, не переоцененную. В Сочи, конечно, тоже интересно, потому что здесь, по сути, покупает вся страна. В Москве покупают только те, кому нужна Москва, в Питере, кому нужен Питер, в Сочи покупают те, кому нужен Сочи, и даже те, кому Сочи не нужен. Просто как вложение. Поэтому вот это все всегда будет интересно для российского гражданина, и он всегда будет сюда ехать, без разницы, как будет складываться экономическая ситуация. В Кризис всегда просто происходит, перетечение капитала. От кого-то они уходят, кому-то они приходят. А покупательская способность теряется на какое-то время. Волновой период. Ничего нового. В общем, рассуждения закончились. Мы с вами допиваем кофеек, наслаждаемся жизнью владельца агентства недвижимости. И потом едем в офис, немножечко обучаем ребят. А после этого поедем еще на один проект. Вот. А еще я, кстати, покажу вам, пройду просто по пляжу, сколько реально людей здесь. То есть я просто пока шел, неудобно было камеру держать, но их прям очень много. Наслаждаемся видом, а я вот попиваю кофеек. Красота, да, какая? Ну, еще в добавку хочу сказать, что в Сочи все-таки это российское обращение. Здесь вы бесплатно получите медицину. Здесь у вас есть пенсионные ваши накопления. Менталитет, рублевое обращение. Вы всегда знаете, в какую инстанцию идти. То есть вам не нужно здесь получать какие-то визы, какие-то вопросы решать и так далее. То есть вы, по сути, что в Красноярске будете решать вопросы, что здесь. Все то же самое. Менталитет один и тот же. То есть, если вы приедете, например, в ту же Турцию, Дубай, на Бали или в Штаты, то как бы вы там очень много вопросиков для себя откроете. Причем, например, для меня было недавно открытием, что есть такие правила именно валютного контроля. Вот просто один из моментов, который на самом деле далеко не каждый знает. Если вы привозите, например, в тот же самый Дубай с собой деньги в наличке, там 10 тысяч долларов да, на сегодняшний день, вот вы их привезли, у вас открыта карта, там пусть это будет казахстанского банка, вот у меня, например, она открыта. Так я эту наличку, которую я с собой привез, не могу положить на эту карту казахстанского банка, потому что это будет валютным нарушением. И если я ее туда положу, то с меня могут снять до 100% от стоимости, которую я туда вообще положил. Вот Будьте в курсе, господа, потому что законы во всех странах разные. А здесь как бы для вас все понятно, все хорошо, все ясно. И самое главное, красиво, прекрасно. И сам по себе город очень развитый. И здесь проходят ивенты, концерты, и горнолыжка мирового уровня. Кстати, очень много ребят сейчас, которые поехали, не поехали в Европу, а приехали сюда, были очень приятно удивлены, потому что горнолыжка как бы очень хорошего качества просто многие те кто никогда не был за границей говорят что в европе лучше но когда они съездят в европу они поймут что в сочи лучше чем в европе Ну именно горнолыжка пляжи конечно с вопросами потому что здесь галька и может быть за ними нужно было бы больше ухода и больше их как-то отдать может быть в частные руки сделать платными какие-то и они бы стали бы более такие интересные но на вкус и цвет короче Сочи развивается, в Сочи вкладывают деньги, по сути, это единственный курортный город такого масштаба в стране, который имеет формат мегаполиса, в котором проходят абсолютно все мероприятия, от политического до развлекательного уровня. Вот. Короче, он интересен просто, и вот мне звонят. Давайте с вами пройдемся по пляжу, посмотрим, сколько вообще здесь людей. Ну, хотя, я думаю, на перспективе и так видно, сколько. Но я думаю, что есть смысл посмотреть более детально на это все. Будем сейчас с вами, так скажем, во фризоне такой. Здесь каждый может полежать. Тут нужно принести с собой вот зонтик, может быть, какую-то подстилку. Тут девчонок очень много, кстати, симпатичных. Если интересуетесь, поэтому вы интересуетесь. Поэтому здесь, знаете, их много. И вообще весь пляж выглядит вот так. Людей много, короче, много вообще всех. Атмосфера вот такая. При этом вот эти лежаки, по-моему, стоит только 500 рублей там, в час, то ли 250. Честно, не знаю, никогда не брал. Ну и вот так вот, если посмотришь на периферию туда дальше, то, в принципе, картинка везде повторяется. Что туда, что сюда, народу, короче, там. А мы с вами едем в центр Сочи. давать ребятам небольшой урок по Дубаю. Именно по расположению районов там, и так далее. Хотя бы по карте сейчас. Вот ну, какими-то объяснениями. И так как мы сами люди взрослые, прекрасно понимаем, что ничего идеального не существует, поэтому мы сейчас с вами с мотоцикла пересаживаемся на мопед. На мопед я в основном езжу по Сочи. Этот я использую больше на такие дальние расстояния, там типа, вадер съездить или еще что-нибудь. Хотя этот тоже разгоняется там 115 километров, и в принципе можно и на нем тоже в адрес съездить. Но у него есть места хранения. И так как я хожу еще на английский к репетитору, то у меня здесь есть вот такая книжка уровня при интермедии. Ну и в отличие от мотоцикла, кайф мопеда в том, что на нем не нужно переключать передачи, то есть ты просто сел и поехал. И в нем еще у меня кофр стоит, то есть я сюда шлемик прячу, можно еще что-нибудь туда положить. Ну и просто у тебя газ и тормоз. Ничего нового. А еще он сильно легче, чем мотоцикл, то есть его можно вот так вот раз вытащить и поехать. Ну вот смотрите, кайф какой. Сразу так... До... И поехали! Кстати, возможно мы еще сегодня с вами заюзаем бегемотика, потому что на нем нужно съездить будет в транспортную компанию, забрать там кое-какие гоночные принадлежности для гоночной тачки и еще заехать, купить посудомойку. Опять же нет ничего идеального и нет идеального транспорта, поэтому сегодня мы скорее всего и на нем тоже прокатимся и получается у нас будет тест, Вообще всех транспортных средств, которые можно встретить в Сочи Машина, мопед, мотоцикл А в нем еще, кстати, самокат лежит Но на нем я сегодня ездить не буду что соберу несколько дневных комментов, но для мопеда всегда есть где запарковаться. Вот я по сути сейчас приехал в СДЭК, отправлю здесь телефон, который еще раз за 2 минуты на авито ушел, а потом ребятам расскажу лекцию небольшую про Дубай, как, что, где, какие районы и в чем их плюсы и минусы. Телефон я отправил, господа, и вот у нас такая шайка, которая интересуется Дубаем. Ребята заинтересовались и хотят продавать, поэтому сейчас я вот на том большом экране буду рассказывать им про райончики. Какие интересные, какие не очень. А что вы замолчали, как камера включилась? Вы, потому, что, вы, потому что мы не работаем на камеру, Максим, не работаем. Бесплатно. Вывели карту сейчас с общим вот таким видом на Дубай. Здесь у нас Пальма, Марина, центр, новый Дубай Крик и вот здесь еще Шоба Хартланд. Короче, я вам сейчас это все расскажу, как они внимательно уже все смотрят. Какие районы прикольные, какие районы не очень. И где есть инвестиционный потенциал, и где его нет. Вот, погнали. Короче, вот здесь вот находится центр города, даунтаун. Новый Таун строится вот здесь, это называется Дубай Great Харбор. очень прикольное место, и как вы можете заметить, да, оно не у моря находится, потому что в Дубае это не конкретно курортный город, это все-таки одна из финансовых столиц мира, и э, здесь будет совмещено такая история, как центр города, который находится вот здесь, и Дубай-Марина, который находится здесь. Здесь будут яхтенные причалы, здесь будет э, центр города новый и, в общем, вся инфраструктура, которая там есть. Все okay. дошло okay. до онлайн-карт и прогулок по Дубаю. И мы сейчас с вами находимся в Дистрикт 1. И здесь вот у нас Лагуна, Буш Халифа и вот такие вот вилочки. Okay. Ну-ка давайте. Дистрикт 1 он называется. Дистрикт 1. Типа первый район. Okay. А, ну тут, видимо, больше никуда нельзя прогуляться. То есть только вот сюда. А вот еще смотрите, какая магия. То есть мы находимся с вами на пальме Джумейра сейчас, вот он, Пальм Тауэр, и мы такие перемещаемся такие на край улицы оп, а ее нету. А потом возвращаемся назад и оп! Тоже нету. Ну, короче, вы видели, что она была. Просто разница в том, что это шестнадцатый год, а где мы с вами только что стояли, был 22-й И видно, как ее еще всю строят. Вместе с Нахильмолом и так далее. И мы оказались на Дубай-марине. Вот в этом отельчике в резиденциях мы жили. Кажется, да, такие маленькие по сравнению со всеми, но это как бы 10 этажей, а в основном здесь вот такие гиганты стоят, а пентхаус у нас находится вот здесь. В общем, как обычно, планы идут не по плану, и тот самый проект, который я хотел вам показать именно в центре Сочи, который новый строится, я покажу завтра, то есть договорились завтра на 11 часов. А сегодня мы с вами едем назад Сейчас берем машину И нужно забрать некоторые запчастюльки Из деловых линий Не знаю, насколько вам это будет интересно Но, по крайней мере, посмотрите, насколько комфортно Передвигаться на машине теперь по Сочи В отличие от всей этой техники Мотоциклов, мопедов, теперь тачка Вот, погнали На самом деле, денек сегодня и так уже продуктивный Много что сделали, много что посмотрели Много с кем связались Много какой информации дал ребятам Вот, теперь Полезная информация будет по передвижению на тачке для вас. Ну и сейчас с вами мы едем на бегемотики. И вот так вот я понимаю, что со стороны складывается впечатление, как будто чувак реально ни хрена не делает. И просто ездит по своим делишкам и что-то вам вещает на блужике. Но на самом деле, если так разобраться, то за сегодняшний день у нас прошло две облады по недвижке в Дубае. Прошла одна оплата по недвижке в Сочи, мы продали дом. Сейчас еще у нас стоит вопрос по одной сделке квартиры в жилом комплексе «Фрукты». И я на самом деле очень долго к этому шел, и, конечно, еще не до конца автоматизированный процессы, но хочется, чтобы это все было прямо в автомате. Так что выстраиваю потихонечку работу агентства, и надеюсь, что в дальнейшем 70-80% времени я буду заниматься хобби. А 20% буду заниматься работой. Ну и также пока я езжу, сегодня я общаюсь с ребятами, они сделали нового бота. Ну хотя как нового, мы уже года полтора, наверное, на тему автоматизации звонков именно по холодной лидогенерации. Короче, процессы на самом деле идут, хоть они и не видны. Стартуем с вами на машине сейчас, посмотрим, как вообще это выглядит, как выглядит передвижение на тачке, в отличие от мопеда, где ты можешь пролезть в любую дырку, на машине, к сожалению, ты это сделать не можешь. На улице, кстати, 31 градус. В общем, поехали, старту. На машине ты, конечно, уже не такой маневренный, как на мопеде, она а шире. А Сочинские улицы, как вы знаете, не отличаются своей шириной, поэтому на ней, конечно, можно в заторчике повставать. Ну, сейчас посмотрите, просто сравните. Но зато в ней есть кондиционер, и в ней комфортно. Плюс еще играет музычка. Но вот улочки Сочи, они вот такие маленькие, небольшие. Туристические, конечно, вы видели, там прям проспекты есть. Но там недвижка стоит сильно других денег. Ну и вообще я заметил, что очень много риэлторов, именно риэлторов, которые снимают свои блоги. Мы с некоторыми общаемся. И я знаю, что они не используются ни мопеды, ни мотоциклы по-моему один только использует а все остальные почему-то используют вот это вот извращение передвигаться из сочи в адлер на машине стоять в пробке по два часа э, для того чтобы там довести какие-то документы например есть же мопед для этого или мотоцикл и это очень крутая штука тем более у тебя всегда солнце ну ладно в основном в дождь как бы конечно можно на тачке съездить но тем не менее Ладно, в общем, заболтались едем ну вот так вот по камере кажется, что здесь две машины никогда в жизни не разъедутся, да? Но здесь даже автобусы ходят. И еще и самосвалы там разные, сваи возят, и ничего, все разъезжаются. Но кажется, что места мало. В основном вообще сочинские дороги выглядят-то вот так. То есть вы когда, конечно, приезжаете сюда, вы видите туристические части, а вот здесь-то в основном народ живет. Ну, во-первых, когда ты живешь там первый год в Сочи, тебе, конечно, туристическая эта история с пляжами и совсем она нравится. А потом, когда ты уже понимаешь, что, блин, ты все-таки живешь в городе, то туристическая тема, она начинает немножко напрягать. Когда у тебя под окнами играют на гитаре, с кругами ходят, в трусах, вот это вот все, то ты уезжаешь именно в спальные такие районы, где туристов нет там. Никакого движника, то есть ты просто живешь своей жизнью Конечно, не самый премиальный район, но тем не менее он такой достаточно спальный И вот мы с него выезжаем и Я думаю, что мы сейчас с вами не поедем через Макаренко, потому что есть риск встать в пробку на Краснодарском кольце а Мы сейчас поедем вокруг и как раз через обход Сочи приедем в деловые линии Потому что деловые линии находятся, короче, вообще далеко сейчас увидите. Я думаю, что мы где-нибудь точно сейчас встанем. Как вы понимаете, на мопеде я бы давно уже был бы где-нибудь спереди всех. Но на тачке ты едешь за всеми. Но вообще так, оцените, какие виды открываются. Так много зелени, это так круто, так глаз прям радуется. И во многих городах России как бы такого нет. И благодаря рельефу, именно горному рельефу, создается вот такая красивая картинка очень приятный, очень такой уютный город. Да, конечно, в нем есть свои нюансы, то, что если вы будете жить где-то там, то пешочком до туда как бы не добраться, а почему-то многие клиенты расценивают Сочи именно как город, куда -то, что я как до моря, то оттуда дойду вообще. Да блин, но не всегда море важно. Иногда важнее виды уединения, и когда вот вы поживете в Сочи там 3-5 лет, вы не купите себе недвижку на Первой береговой. Это прям верняк вообще. Даже если вы сейчас это очень сильно хотите. Если вы будете жить здесь на постоянку, никакой недвижки на первой береговой у вас не будет. Без разницы, сколько бы она ни стоила. Вы, скорее всего, купите виллу вон там, вот где-нибудь, с видом на центр, на море и на все, но в такой тишине, чтобы у вас не было соседей. Но эта эволюция должна произойти в голове, когда вот вы переезжаете, пожили, поняли, осознали и вот виллу, да. Далеко очень круто, согласен, беру. Но поначалу всегда люди приезжают и говорят, что нам нужно именно у моря. В общем, вот так на сегодняшний день выглядит экономия на бумаге в деловых линиях. Белые бумаги, ну, не говоря, что есть, но почему-то распечатали мне на таких, что вот вам последствия всего. Ну вот, господа, на ваших глазах лежит 700 тысяч рублей. Это гоночная подвеска на BMW 3 серии e 92 по классификации. Вся дрифтовая подвеска. Вот эти вот привода, если бы точно, стоят порядка 200. Их здесь два. Короче, мощные, усиленные, так, чтобы держали все нагрузки. Вот это и есть то самое хобби. Такая вот история. Те, кто в автоспорте, те знают, что это такое. Вот. Ну вот и закончился этот день бложика, и я понимаю, что он выглядит, как, знаете, знаменитый Рилс. Сегодня я буду завтракать, потом я буду обедать, а после всего этого я буду ужинать. Вот примерно так и выглядел с вашей точки зрения этот день. Но я буду адаптировать этот формат для того, чтобы вы понимали, как вообще работает агентство. Сегодня вы, конечно, увидели такую чильную работу. Мы съездили с вами там в Адлере, я показал квартиру, поделился мыслями, а за это время, на самом деле, очень много что произошло. Думаю, что дальше будет интересно мы будем улучшать этот формат для того, чтобы вы понимали реально, как работает агентство, с чем мы сталкиваемся и какие вообще вопросы для клиентов мы решаем и как мы это все сращиваем возможно мы как-то сделаем какую-то рубрику сложные сделки, где будем рассказывать как все проходило Вот, может быть Потому что в последнее время сделок простых вообще что-то нет. Постоянно какие-то проблемы то с криптой, то со свифтом, то с согласованием переводов здесь. Что человек не хочет ячейку и не хочет аккредитив, хочет, чтобы с ним рассчитались в банке. И вот это все нужно срастить, чтобы всем было безопасно. Вот, господа, короче, сложностей на самом деле много. И самое главное, что это все очень интересно. И я думаю, что вам это интересно будет смотреть, как это выглядит. Но нужно мне адаптировать формат, так чтобы вам это было понятно. Вот, все будет улучшаться, но со временем. Поэтому подписывайтесь на канал, здесь будет интересно. Ставьте лайки, пишите комменты. И вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.